Всем привет! Здесь уже несколько зрителей собралось. Напишите, пожалуйста, в чат плюсики, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Ждем, пока остальные к нам потянутся, потому что на Ютубе приходят также оповещение и люди будут подключаться еще, наверное, в течение минут 10-15. Пишите, пожалуйста, в чат... Давайте мне обратную связь, если меня хорошо видите и хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики. Так, уже 10 человек нас собралось. Напишите, пожалуйста, в чат плюсики, если меня хорошо видно и слышно, если чат вообще есть. Вы должны видеть чат справа от окна Ютуба, от окна записи. Десять человек, еще подождем буквально минуточек пять. Так, хотела от вас обратную связь получить, но, как я понимаю, с телефона не очень удобно смотреть чат. да скорее с ноутбука видено, но ничего. Меня зовут Плюшкова Анна, я одна из соц. родителей и сегодня у нас тема с вами «Основа криптовалют». Тема больше для новичков, я постараюсь ее раскрыть очень подробно и обязательно простым языком. Это очень важно. Это у нас первый вебинар из серии. Все лето будут приходить вебинары раз в неделю, если нужно будет и чаще. Будут постоянно разные спикеры с разными интересными темами. Сегодня я открываю эту серию вебинаров и начну я, наверное, с рассказа об ассоциации «Криптоледи». Здесь, здесь частично есть девушки, женщины, которые уже посещали нашу конференцию в апреле. И есть те, которые попали в наш чат Telegram, услышали, что есть чат. Но не знают, что такое ассоциация и какие планы вообще. Кто мы такие, я хочу вам сейчас вначале рассказать перед своей лекцией про криптовалюты. Леди а это ассоциация женщин в криптовалютах. Я думаю, многим... Ну, я думаю, даже почти всем женщинам нужно какое-то вот сообщество, единомышленец в такой вот тяжелой сфере. Везде сейчас есть какие-то тренинги, клубы, закрытые какие-то форумы, и, наверное, это в последнее время стало очень модно. И это сближает людей. В криптовалюте нужна, я считаю, что, я считаю, что необходима даже женская тусовка, поэтому мы ее создали, и все очень рады, это уникальная вещь, и она вызвала, вызвала бурю эмоций, восторга среди вообще криптоэнтузиастов, людей, которые в сфере криптовалют развиваются. Наша цель – увеличить вовлеченность женщин в криптоиндустрию, научить их всему простым, доступным, доступным языком, чтобы это не казалось все так очень сложно и непонятно. И... 28-29 апреля Ассоциация леди провела первую открывающую конференцию для женщин. В этом и была уникальность. Спикеры были женщины, и гости были женщины. Мужчины, конечно, тоже очень хотели посетить. Мы не такое закрытое сообщество, что уйди к нам нельзя. Поэтому у нас все-таки присутствовали на конференции мужчины где-то 30%. Но эксперты были только женщины. И скажу, что это была первая наша конференция. Было в зале где-то почти 200 человек. Мы собрали 200 э, женщин которые интересуются криптовалютами в Москве, и собрали несколько тысяч человек в онлайн-трансляции. Самое интересное, что у нас были очень э, высокопрофессиональные эксперты. К нам прилетала Анастасия Гордеева с Гонконга. 10 часов летела, чтобы выступить у нас на сцене и поделиться опытом, знаниями. К нам прилетала из Лос-Анджелеса Ольга Кузнец, к нам прилетала Анну Бхартвадж из Сан-Франциско. Точнее, Анну с Лос-Анджелеса, кажется, Ольга Кузнец, Сан-Франциско. Неважно. Анну, кстати, это очень известная женщина. У нее миллионное сообщество женщин, предпринимателей и интересующихся криптовалютой. В два дня мы давали знания с утра до вечера женщинам, которые интересуются этой сферой. После у нас было официальное открытие, и самое интересное, что наша конференция Криптолетия, я думаю, в частности, за счет своей уникальности, попала в топ-20 лучших конференций в мире, и она была единственная из России, и, кажется, даже единственная из СНГ. Про нас написали очень большое количество СМИ, в том числе крупная, крупный сайт, крупная СМИ, bitcoin.com, Роджера Вера, это человек очень известный в криптосообществе, его называют биткоиновым Иисусом. Это его сайт международный, про нас написали там, мы даже об этом не знали. А также про нас написали на Bitcoin bitcoin.talk и многих других каких-то СМИ, сайтах и так далее. В общем, первая конференция у нас прошла, но в планах еще множество разных мероприятий. И одно из них, одному из них мы положили сейчас начало, потому что планы были проводить бесплатное обучение на нашем YouTube все лето, каждую неделю. Если нужно будет, будем проводить чаще. И это первое, поэтому э, у меня такая долгая вступительная речь для тех, кто не знал, что такое криптоледи, чем мы занимаемся. Также, что у нас еще в планах? У нас в планах э, создания собственной академии. У нас сейчас ведутся переговоры с несколькими э, крупными вузами в Москве. По созданию своей академии, с лицензией, с аттестацией, с дипломом и так далее, обучение будет такое, что человек, обучившись, потом сможет работать по специальности. Это процесс не такой быстрый, это процесс серьезный, поэтому сейчас мы выбираем вузы, и осенью у нас запустится своя академия. Помимо этого, у нас запланировано 30 сентября следующий форум, также отличный от других конференций. О нем я расскажу в конце нашего занятия, расскажу подробно про формат, про спикеров и так далее. Сейчас давайте приступим к теме которая была заявлена, это «Основа криптовалют», я сегодня расскажу об этой сфере, о том, что за монеты бывают и так далее. Единственное, что YouTube не позволяет мне делать так, чтобы вам видно было и презентацию, и меня. Поэтому я сейчас включу демонстрацию экрана, и вам, скорее всего, будет видна моя презентация, точнее, она должна быть видна. Сейчас вы должны увидеть презентацию. Пару минут прошу, потому что я первый раз работаю с YouTube-трансляцией и хочется все проверить, потому что я не вижу ваших сообщений, и мне нужно точно знать, что все, все хорошо, вы все хорошо видите. Да, все отлично. А, ну что? Чуть-чуть поговорим сегодня про криптовалюту. А, начну я с такого слайда. Хотела я начать с какой-то предыстории, рассказать, как это все зарождалось, но решила сказать, начать о другом. Да? А, сейчас... У многих возникают вопросы, а что такое творится с крипторынком, почему все падает, когда все будет расти, да что-то это все так несерьезно. Ай, криптовалюта, да, я что-то там слышал. А многие думают, что это только какой-то спекулятивный инструмент, что это просто какая-то торговля на биржах. На самом деле это не так, и сейчас крупные компании относятся к этому очень серьезно. В криптовалюту инвестируют крупные фонды, крупные проекты создаются, создают свои криптовалюты. А крупные там, не знаю, банки рассматривают криптовалюту, а государства сейчас начали легализовывать криптовалюту. Я думаю, это о чем-то вам говорит что это не просто какая-то игра, это сейчас приходит в нашу жизнь очень быстро. И я думаю, каждый должен это вообще знать и понимать, как это работает. Будь то этот человек хочет э, разобраться в этом, чтобы работать по специальности, будь то этот человек хочет просто узнать об этой сфере, да, чтобы понимать вообще, как это работает, и будь то этот человек хочет научиться на этом заработать, неважно, вот здесь вот собраны всего лишь несколько таких последних важных событий, новостей из, из мира криптовалют. Как видим, Беларусь первой в мире легализовала криптовалюту токены Германия признала биткоин законным средством платежа, так же, как и Япония, и еще ряд других стран. Их около 10, если на сегодняшний день не больше. Б начинает принимать криптовалюты откажется от PayPal. Крупные университеты Америки вложили в криптовалюту несколько миллионов долларов. В Венесуэле запустили свою государственную криптовалюту Петро. Телеграм, мы сейчас все общаемся в этом чате, мы все там собрались, и это один из топовых мессенджеров на сегодняшний день. Выпускают свою криптовалюту. Я думаю, это о многом вам говорит, поэтому нужно вникать в эту сферу вне зависимости от ваших каких-то а, дальнейших конкретных целей и планов. Ну а теперь чуть с предыстории. На самом деле все было не так просто, что появился Сатоши Накамото, придумал и блокчейн, придумал и анонимные переводы, да, как это все применимо к криптовалюте, придумал там э, вс, э, все, все, остальное, да, и как появилась криптовалюта. Изначально уже были предпосылки э, создания да, разных таких технологий. Вот Дэвид Чом в 1990 году еще тогда э, создал свою электронную платежную систему, электронный кошелек, проще говоря, э, с очень полезные функции протокол слепой подписи, где была анонимность, соблюдалась. Но это была централизованная миссия. То есть он владел, именно он владел этим кошельком. И он в любой момент мог его забрать, мог обанкротить, что угодно сделать, то есть мог на него как-то повлиять. То есть люди, можно сказать, грубо говоря, отдавали деньги ему, когда хранили их в этом электронном кошельке. Кстати, это применимо ко всем платежным системам электронным, таким как Perfect Money, AdvoCash и так далее на сегодняшний день. Так вот, это была одна такая нерешимая на тот момент, казалось, задача, централизованная миссия, и многие думали, что на самом деле это никак нельзя изменить. Но в 1997 году появился Адам Бек, у которого был проект «Хэш Кэш». Но я скажу, это проект был не связан с финансами, с электронным кошельком. Это просто человек, который предложил, как можно избавиться от спама на электронной почте. Тогда, в те годы, очень развивалась электронная почта, общение через электронную почту. Но ну, а по мере развития электронной почты развивался и спам. И он предложил такую функцию, когда, чтобы получить доступ к ресурсу, нужно какое-то сложное вычисление. Да? Это все технические такие моменты, то есть это вычисление должно проходить было на компьютере, и в принципе это уже был тот алгоритм вычислений, который сейчас, с помощью которого сейчас добывается биткоин. Proof of work, у меня здесь сокращение POOF, а, алгоритм, когда нужно покупать фермы, асики, чтобы добывать криптовалюту. Ну, не будем долго о предыстории, в общем, перейдем к криптовалютам. Я начну с особенностей криптовалют, и вы поймете вообще, как это работает, и какие есть вообще преимущества и отличия криптовалют от фиатных, то есть обычных денег. Первое и самое основное – это то, что криптовалюты на сегодняшний день построены на технологии блокчейн. Поэтому здесь децентрализация. То есть нет централизованного органа, который выпускает эти монеты, который контролирует эти монеты, который в любой момент можно уничтожить. Такого органа нет. Поэтому ник никто не может это взломать. Никто не может откатить операции назад, никто не может повлиять на это. И это очень большое преимущество. А про блокчейн немного скажу. Кто-то скажет, что это цепочка блоков, кто-то скажет, что это просто какая-то технология, распределенная сеть хранения данных. Сложно, непонятно, да, но это верное определение, это нужно просто понять. На самом деле блокчейн применим не только к криптовалютам, он применим... К разным сферам, где нужно хранить информацию. А всегда рассказываю такой простой пример, новичкам он очень нравится. У меня есть какой-то файл, допустим, фотография. Я сделала селфи, я отправляю ее подруге, другу, маме, бабушке и так далее. Я могу бесконечно копировать эту фотографию и отправлять ее. То же самое я могу сделать с каким-нибудь письмом на e mail сообщением, с текстом. И чтобы не было такого с финансами, да, когда их не контролирует какой-то центральный орган, когда есть децентрализация. Блокчейн, нужен, нужна эта технология, чтобы информация о транзакциях, о переводах записывалась как раз в эту сеть хранения данных, то есть она там хранится. И получается, что копировать уже невозможно, потому что в эту сеть хранения данных записывается, что... А с такого-то адреса отправлена туда-то такая-то сумма. Все, это уже нельзя никак изменить, это никак не поделать и никак не скопировать. Два вы средства не отправите. Поэтому для криптовалют блокчейн а, это ну, очень такое важное решение. Блокчейн в массы. Сейчас многие государственные институты, банки, какие-то юридические компании задумываются о внедрении блокчейна в свой бизнес. Потому что это снижает издержки. Это нужно для тех, у кого, кому кому нужно хранить информацию, какой-то большой поток информации, допустим, логистика. В блокчейне может это все фиксироваться, откуда там продукт шел, куда он шел, где он сейчас, качество и так далее. Это никак не поделать, не изменить, и все могут видеть всю информацию, то есть у кого есть доступ, это все открыто. Также это можно применить в каких-то медицинских да, услугах. Это можно применить везде, в общем, где, есть, где нужно хранить какую-то информацию. Это можно даже применить в голосовании, потому что это прозрачно. Вот примерно так выглядит блокчейн справа. Да? Если слева это централизованная система, то справа это блокчейн-сеть. Опять же, приведу в пример... К централизованной системе какой риск здесь есть а да? если это говорим мы о банках то банк может обанкротиться закрыться вы ваши деньги скорее всего не вернется то есть он может вообще просто пропасть и это большой риск если говорить про платежную систему то здесь риски еще выше ну возьмем там любую платежную систему будь то киви кошелек я думаю каждый про нее слышал и если у владельца случилось что-то ужасное, что угрожает жизни ему или его родственников, близких, и ему срочно требуется огромная сумма денег, которую он даже в руках не держал, он может вытащить эти деньги из платежной системы, которая принадлежит ему. Ну, я, я не имею в виду, что он зайдет и вытащит эти деньги. Ему, конечно, нужно будет потратить на каких-то там людей, которые это все взламывают, но взломать это все реально. И просто люди, которые пользуются этой платежной системой, в один момент откроют свой кошелек и увидят там нолики вместо какой-то хорошей цифры, которая там была. Вот. Конечно, эта система закроется, но человек так выйдет из ситуации, поэтому блокчейн, децентрализация за этим будущее. Примерно так выглядят блоки, куда записывается информация о транзакциях. Блоки идут цепочкой. И если, допустим, вот совершился 53-й блок, да, то 52-й, 51-й изменить никак нельзя, потому что нарушится иначе цепочка. То есть это никак не изменить, идет все цепочкой друг за другом. Следующее преимущество криптовалют – анонимность. На самом деле, не скажу, что к биткону на сегодняшний день можно применить анонимность, но все же. Вот слева, в левом верхнем углу мы видим адреса криптовалют. Это то же самое, что адрес нашей банковской карточки, которую мы отправляем человеку, чтобы нам перевели сумму какую-то денежную. Это то же самое. И в принципе, не зная человека, мы... Ну, зная только этот адрес, мы не узнаем человека. И, в принципе, это анонимно, да. Если там по карточке мы еще можем узнать там имя, отчество, то здесь ничего, в принципе, мы не можем узнать. На это большое преимущество и людям, которые отправляют большую сумму в разные там города и страны, им это в плюс. Единственное, могу сказать, что сейчас... Разные службы, спецслужбы, да, которые контролируют ситуацию в стране, научились отслеживать хождение крупных сумм через блокчейн и вычислять человека по API. Как можно отслеживать через блокчейн, если здесь, в принципе, все анонимно? На самом деле, то, что здесь есть анонимность, здесь еще есть и прозрачность. Вроде бы немного противоречит, но нет. Есть сайт blockchain.info, где мы можем проверить, посмотреть все проводимые операции на блокчейне. Мы можем ввести, вот где поиск написано, можем ввести любой кошелек, кошелек подруги можем ввести, и мы узнаем, сколько у нее на балансе биткоинов, сколько она транзакций вообще проводила, и с какого адреса ей эти биткоины пришли. Потом мы можем взять этот адрес и посмотреть, сколько на том адресе монет. И так бесконечно можем проверять все операции. Поэтому, если идет речь о какой-то крупной сумме, да, то в принципе, если говорить о биткоине, то это все можно отследить и вычислить по API. Ну, есть такие монеты, которые на сегодняшний день, да, я думаю, многие из вас знают, что помимо биткоина сейчас есть более полутора тысячи других монет с какими-то своими особенностями, технологическими решениями. И есть монеты анонимные, которые скрывают адреса, либо микшируют транзакции. Вот, например, монета Манера, да, я отправляю свои средства, и они попадают в такой, можно сказать, какой-то котел, где они все перемешиваются друг с другом. И человеку доходят, наверное, даже не мои деньги, но та сумма, которую я ему отправила. То есть транзакции в сети все перемешиваются, и их невозможно отследить. Но с биткоином, конечно, это все не так. Следующее преимущество – ограниченная эмиссия. То есть инфляция как таковой быть не может. Это математи... созданный, идеально созданный математический э, дефицит. А, почему? Как так? Когда создается какая-то криптовалюта, у нее изначально прописывается код и прописывается количество монет, которых всего можно добыть. У биткоина эта цифра 21 миллион. И с каждым годом, чем больше добыто монет, чем меньше осталось добыть, тем сложнее их добывать. Потому что... Добыча, да, это уже, конечно, отдельная тема, это майнинг. Добывается это все, знаете, как поиск нового какого-то числа. И чем меньше осталось такого, таких уникальных адресов, да, чисел длинных, тем сложнее их вычислить. Вот это простым языком, что такое добыча, и почему, в принципе, биткоин не может быть обесценен, не может, под, не может быть подвержен инфляции? Я сейчас говорю именно об инфляции. Поэтому, в принципе, если это все так просчитать, то даже по вот этой особенности у биткоина биткоин математически обоснован вообще рост. Ну вот как раз мы и пришли к майнингу, да, а так как сегодняшний вебинар у нас для новичков, все-таки я объясню, что майнинг это добыча криптовалют. Раньше я говорила, что добыча криптовалют с помощью специального оборудования, да, и подразумевала оборудование именно фермы, асики, да, вот это вот железо, такие коробки, простым, простым языком. То есть сейчас я так не могу сказать. Потому что сейчас, на сегодняшний день, появилось столько алгоритмов, что для некоторых монет, чтобы их добывать, не нужно покупать оборудование. Ну, кстати, вот так выглядит оборудование. Слева — ASIC, в правом верхнем углу — ферма. Так выглядит оборудование. А в общем... А, сами вот эти майнеры, они обеспечивают работу всей сети. Они подтверждают каждую транзакцию, что да, на самом деле, какие а, то средства пришли туда-то во столько-то, такая-то сумма. Да? И помимо этого происходит добыча криптовалюты. А, это как соревнование среди а, разных пулов, да, разного оборудования. Кто быстрее добудет монету, тому и прибыль. Это простым языком, что такое майнинг. Сейчас у нас такой вступительный вебинар. Мы сделаем отдельные темы, посвященные конкретному блоку. Трейдинг, майнинг, ICO и так далее. Следующее преимущество криптовалют – это минимальная комиссия. Это очень большое преимущество, я скажу вам, потому что для многих людей очень важно перечислять большие суммы денег, в какую-то другую страну, в другую точку мира с маленькой комиссией. С фиатом через банки это сделать очень сложно. Теряется большой процент на конвертации, и это с документом, если это очень большая сумма, то здесь любую сумму можно перечислить в любую точку мира. И если там человек будет перечислять миллионы, то комиссия у него будет просто там центы или доллары, то есть очень маленькая, ну это смотря еще какая криптовалюта. Невозможно взломать, это, конечно, больше преимущество к блокчейну, чем к криптовалютам, но здесь речь идет не о тех биржах, которые кому-то принадлежат. Опять же, мы возвращаемся к централизации, а именно про технологию блокчейн. Если вы пользуетесь какой-то бирже и ее взломали, это отдельная история, это проблемы самой биржи. Делимость. Делимость. Очень-очень большое преимущество. А, у меня иногда спрашивают, как, как я могу купить биткоин, он такой дорогой. Можно купить а, его маленькую часть. И малая часть называется сатоши. И вот один биткоин – это 100 миллионов сатоши. И когда один биткоин будет стоить очень-очень ну, много я думаю, что мы будем считать какие-то мелкие переводы, если они у нас будут, именно в Сатоши. Это очень удобно. И это очень большое преимущество. 24 на 7, то есть никто не контролирует, эта сеть работает постоянно. Ну и переходим к биткоину. Сатоши Накамото, некий аноним, скорее всего это псевдоним, создал первую криптовалюту, и как раз вот слева мы видим, что 21 миллион монет всего можно добыть. На сегодняшний день, кажется, их можно добыть, уже добыть около 16 миллионов, да, там а, чуть больше. Биткоин – это папа, биткоин – это, ну, как многие говорят, родитель криптовалют, да. А, и в принципе сама даже технология блокчейн стала популярна благодаря биткоину. А, Помимо биткоина, конечно, есть много других криптовалют, но я думаю, что сама монета биткоин будет актуальна. Многие спрашивают, говорят, что ну, биткоин идет в прошлое. Я говорю, что есть две версии. Либо появятся на самом деле такие технологичные монеты, да, такого уровня, таких решений глобальных, что биткоин просто уйдет в тень, потому что он не выдержит такой конкуренции. либо Сейчас все технологии, которые применяют на других монетах, испробуют, отточат на этих монетах, да, на альткоинах, и потом применят к биткоину. И тогда останется эта монета. Но все же, какой бы ни был ход событий, в ближайшем будущем эта монета никуда не пропадет, потому что без нее мы даже не можем купить другую он есть на каждом вообще обменнике да, по сравнению с другими альткоинами. Есть на каждой бирже. Здесь самая крупная майнинг-сеть – это огромные мощности, это огромные суммы денег. Никому не выгодно, чтобы это все пропало. Поэтому здесь стимул есть также и у майнеров, чтобы цена биткоина росла, потому что они поддерживают эту сеть, они также ее, эту монету добывают. Биткоин часто называют цифровым золотом. Почему же? Потому что у него есть схожесть с золотом и преимущество перед золотом так же, как и преимущество перед фиатными средствами. Схожесть с золотом – редкость. Да, а золото все добывают, и чем больше его добывают, тем меньше его остается, тем сложнее его найти. То же самое с биткоином, количество монет ограничено. Поэтому чем меньше остается возможности, возможных монет, да, которые можно добыть, тем сложнее их добывать, тем сложнее найти это число. Майнинг, майнинг майнингу, да, майнинг мощностям, можно так сказать. Нельзя подделать. Так же, как и золото, биткоин нельзя подделать. Можно только создать копию. Но это будет сразу понятно. Растет сложность добычи. Опять же, об этом я говорила, так же как и золотом, также и с биткоином. Не портится, и это надежная инвестиция. Но. Помимо схожести, есть также и преимущество именно у криптовалюты перед золотом. Во-первых, если человеку нужно отправить средства в другой конец какой-то там, не знаю, страны, или просто в другую страну, то золотом ему придется очень-очень тяжко. Возникнут вопросы на таможне и не только. И ну, нужны будут какие-то конкретные объяснения, да, чемодан с золотом, человек не повезет. И также эта делимость, мы об этом говорили, золото не так просто взять и поделить, как биткоин. Поэтому сейчас инвесторы предпочитают биткоин. Но опять же, для кого-то это инвестиция, да, кто-то покупает биткоин и ждет, когда он вырастет, чтобы на нем заработать. Но есть люди, которые его используют, потому что это удобно, потому что это намного выигрышнее чем пользоваться обычными фиатными средствами или тем же золотом. Ну, это так просто некоторые травить слайды такие добавляют. Прям очень многие, многие спикеры делают такой слайд. Сколько стоил биткоин в 2011 году? 30 центов. И сколько он стоит сегодня? И можно немного просчитать, сколько бы было бы у вас средств, если бы вложили в биткоин тогда хотя бы 1 доллар или 10 долларов. Но это такой один, один день из истории биткоина пицца, когда некий программист Ласла, у которого были биткоины, который их добывал на своем компьютере, захотел пиццы и написал на одном форуме о том, что... Продаст свои биткоины тому, отправит, да, отдаст, кто привезет ему две пиццы. И тогда он приобрел две пиццы за 10 тысяч биткоинов. И сейчас 10 тысяч биткоинов оценивается совершенно в другую сумму, как мы видим на картинке в слитках золота. Альткоины. Альткоин – это тоже отдельная тема, очень обширная. Единственное, я скажу, что очень много интересных монет. Часть из них – это какие-то реальные решения, которые уже применяются в бизнесе. И часть из них – это просто монеты, которые созданы так на хайпе, заработать денег с целью спекуляции на рынке и так далее. Альткоины, повторюсь еще раз, это альтернативные монеты, то есть все, кроме биткоина. И ICO. Да. ICO это, простым, простыми словами, это способ привлечения денежных средств для какого-то стартапа. Все, Есть какая-то хорошая идея, какой-то проект. Они могут выйти на IPO, но зачем им возиться с бумагами, с проверками, если они могут выйти на ICO? Они могут собирать средства в криптовалюте, ведь это не запрещено. И в прошлом году был бум ICO, когда это все только начиналось. Когда проект запускается и собирает средства в криптовалюте, в своей будущей криптовалюте, можно так сказать, то есть токены являются как бы акциями, которые инвестор потом может продать на бирже. Токен ⁇ это криптовалюта, почти то же самое. И расшифровывается это как Initial Coin Offering, первичное размещение монет. И в прошлом году на ICO инвесторы зарабатывали огромное количество денег, проекты собирали сотни миллионов долларов. Сейчас тоже есть такие проекты, их, конечно, стало мало, но все же на сегодняшний день это очень удобный и быстрый способ привлечения средств в какой-то проект, даже в какую-то компанию из реального сектора. Уйдет ли биткоин в прошлое и в ближайшем будущем? Добавила этот слайд, но уже ответила на этот вопрос. Есть две версии. Либо биткоин уйдет в прошлое, либо все же на биткоине применят какие-то новые технологии, которые оттачивают на а, нынешних монетах, и останется а, биткоин, главная монета. Ну, это так в заключение о том, что доходы от инвестиций в криптовалюту в 2017 году превысили доходы от традиционных инвестиций, таких как золото, акции, облигации на 220%. В 2017 году. Моя презентация на этом закончена. Но у нас есть еще время. А, так, я останавливаю демонстрацию. Меня должно быть видно. Я хочу все-таки проверить, работает ли у нас чат. Может... У нас, кстати, около 20 человек уже, может из вас кто-то сейчас сидит с ноутбуком, у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете написать их, задать в чат, я обязательно на них отвечу, будь то вопросы по биржам, там, по другим монетам, по ICO, по майнингу, трейдингу, что угодно. Так, вижу вопросы, да, они появились именно, когда я работала с презентацией чата, я не видела тогда. Будет ли запись? Запись обязательно будет. Все записи проводимых вебинаров будут на нашем YouTube-канале. Так, ну, вопросов я не вижу. Давайте я тогда начну рассказывать про конференцию, про следующую конференцию от Крипто Леди. Если будут какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу. Следующая конференция у нас состоится 30 сентября 2018 года. Выбрали уже шикарный зал, скидывали его в чат скорее всего вы видели уже кто в этом чате есть а те кто те кого нету в telegram чате крипто леди напишите в комментариях я позже скину ссылочку на чат потому что там у нас вся актуальная информация все новости все ссылки и так далее то есть бывает мы партнеримся с какими-то конференциями присылаем бесплатную трансляцию, которую другие там покупают, или делаем там скидки на билеты. Ну, в общем, много интересного у нас сейчас происходит. Так вот, ближайшая конференция. Мы обязательно привозим международных высокопрофессиональных экспертов. Опять же, это будут эксперты прямо из какой-то конкретной своей ниши, которые будут уже углубленно раскрывать тему криптовалют. Помимо этого, у нас будет такой необычный формат нетворкинг-зоны. Сейчас я вижу проблему нынешних конференций а, с нетворкингом. Объявляется перерыв, люди выпили кофе. Нетворкинг. Как подойти к человеку, что спросить, как познакомиться, о чем поговорить. Столько вопросов есть, но вот сложно. У нас будет формат, который, я думаю, очень понравится многим людям. На нетворкинг-зоне у нас будут эксперты. 10-15 человек мы посадим на нетворкинг-зону, и будет табличка «Спроси меня с темой, в которой компетентен этот эксперт». И каждый человек может подойти к нему, посоветоваться, задать какой-то вопрос. Может побеседовать лично, может подойти к компании и что-то обсуждать. И такого еще не было, но нетворкинг, вот такой нетворкинг будет мощный. А перерывы будут большие, поэтому это тоже одна, одна из важных составляющих вообще этого мероприятия. А собираем где-то 500-700 человек. И, наверное, это очень хорошая новость о том, что собираем мы и мужчин, и женщин. У нас не запрещено. Уникальность конференции также будет оставаться в том, что спикерами, экспертами выступят только женщины. Также, кстати, также у нас будет большая выставка, большая выставка картин и большие творческие перерывы именно с темой криптовалют. Это будет очень интересно, пускай это будет для вас секретом. Сразу скажу, что цена билета на конференцию пока 200 долларов. В ближайшее время она будет повышаться, и скажу, что за неделю до конференции билет будет стоить 500 долларов. Все из вас любят тянуть до последнего, но... Напомню, что когда мы проводили конференцию 28-29 апреля, мы за неделю до начала мероприятия закрыли продажу билетов, потому что у нас не было мест. Поэтому сейчас, пока у нас даже нет сайта, а пока у нас утверждаются последние спикеры, мы уже принимаем заявки на билеты. И также в чате, если, Настя, ты смотришь меня, оставь, пожалуйста, ссылочку на анкету. Если нет, то я оставлю обязательно ссылку в комментариях под этим видео на анкету, которую вы можете заполнить, создав заявку на нашу следующую конференцию. Так, спасибо огромное, что про бирже и распределенные биржи. Про биржи можно, кстати, тоже долго разговаривать. Я люблю рассказывать отличие централизованных бирж от децентрализованных. Все-таки я приверженец децентрализации, когда средства хранятся только у нас, и никто ими не владеет, никто не может на них повлиять. И централизованные биржи – это все-таки один большой минус, что мы пользуемся криптовалютой, она децентрализована, это круто, она никому не принадлежит, но покупаем мы ее на бирже, то есть мы отдаем кому-то ее, эту криптовалюту. Она хранится на бирже, которой владеет конкретный какой-то орган. Сейчас появляются в последнее время децентрализованные биржи на блокчейне, и это намного безопаснее. Сейчас, в последнее время, вот централизованные биржи начали взламывать. Начали взламывать даже защиты двухфакторной аутентификации. И я думаю, что нужно держать свои средства на кошельке, на бирже, и на централизованной, и на децентрализованной. У меня мои средства хранятся где-то на пяти биржах примерно. 45 минут прошло, я могу показать вам сайт. Сейчас пока у нас такое вводное занятие для новичков, я думаю, это будет очень полезно. Сайт CoinMarketCap. Поэтому я сейчас включу демонстрацию. Увидела себя. И открою сайт. CoinMarketCap. Этим сайтом пользуются все криптоэнтузиасты. Ну, почти все, я думаю, остальные, которые не входят в этот, в, в этот список, пользуются каким-то аналогичным сайтом. Это такой один из известных. Здесь расположены все криптовалюты, все на сегодняшний день существующие криптовалюты в порядке убывания по объему капитализации. Название криптовалюты, дальше идет как раз маркет капитализация, дальше идет цена, суточный объем торговля, дальше идет количество монет. Количество добытых монет. Вот, кстати, я ошиблась. Биткоин уже 17 миллионов добытым. Изменение цены за последние 24 часа. То есть за последние сутки биткоин потерял почти 5% от стоимости. И график в миниатюре. Мы можем вот так листать и посмотреть, сколько всего существует вообще монет на сегодняшний день. Ну, я думаю, где-то 1600 примерно. Так вот, хочу также сказать, что многие новички неправильно думают, что выгоднее покупать дешевую монету. То есть, ну, я куплю лучше Ripple, он потому что самый дешевый, ну, зачем мне другую покупать? На самом деле цена не решает, решает капитализация. Допустим, мы возьмем Ripple, где капитализация 24 миллиарда, которая стоит всего 60 центов, 61. И возьмем какую-нибудь какую криптовалюту с 57-го места, которая стоит 136 долларов. И здесь капитализация 273 миллиона. Так вот, чтобы Ripple вырос, ну, допустим, в два раза, надо, чтобы в Ripple вложили еще столько же, сколько сейчас есть в нем денег. То есть 24 миллиарда. Хотя он такой дешевый. Он вырастет два раза. А чтобы монета на 57-м месте выросла в два раза, надо, чтобы проинвестировали всего 273 миллиона. А есть монета с капитализацией меньше, а у них может быть любая цена. Так вот, если сюда зайдет... 500 или больше, то монеты вырастут несколько раз. Например, если мы говорим про биткоин, то он не такой, как бы, как сказать, не такой легкий на подъем. То есть он не может дать 50% роста, как могут дать монеты, у которых маленькая капитализация. Но там риски. Чем меньше капитализация, тем э, понятнее, что... Меньше людей инвестирует в нее. Меньше доверия может к криптовалюте. Либо она какая-то новая, и она может там упасть в цене в любой момент. Да? Так же быстро, как вырасти. Здесь есть еще один очень интересный раздел. Победители и лузеры. В этом разделе мы можем посмотреть, какие монеты дали самый большой процент. За день, за 24 часа, а за неделю за 24 часа, за год, и самое, не, самое сильное падение. Ну, вот, например, вот эта монета сегодня дала 90%. На самом деле очень сложно вычислить такие, потому что они выходят на бирже с очень-очень маленькой капитализацией. И сразу в нее заходит сумма, допустим, в 10 раз больше. Поэтому она дает такой высокий процент. Также здесь мы можем посмотреть токены. На какой платформе создана какая криптовалюта. То есть если мы говорим про ICO, когда запускается ICO, если это не собственный блокчейн, то криптовалюта запускается на какой-то платформе. И в основном... Это эфириум. Если бы мы посмотрели год-полтора года назад, то здесь 99% был бы эфириум, сейчас уже нео, есть и есть обни. То есть это криптовалюты, которые позволяют на платформе создавать другие криптовалюты. Все же эфириум лидирует, потому что на сегодняшний день это такая самая простая, универсальная, привычная площадка для размещения ICO, для создания своего токена. Хотя есть, допустим, NEM, у которого транзакции проходят намного быстрее, у которого нет такой проблемы с масштабируемостью. Также мы можем посмотреть исторические даты, то есть мы можем посмотреть график любого года, любого числа. Допустим, я хочу посмотреть, что творилось, сколько стоили криптовалюта в 2014 году 2 февраля. Вот, пожалуйста, у нас открывается график и даже немного грустно смотреть на эти цифры, потому что и сейчас это все намного дороже. <coughs> Здесь на самом деле очень много есть разных функций интересных, поэтому изучайте этот сайт. Самое вот важное, я думаю, да, это когда вы открываете какую-то монету, ну, допустим, возьмем Dash, вы можете открыть ее, посмотреть цену. Посмотреть капитализацию, объем, монеты, сколько добыто и максимальное количество, сколько можно добыть. И можете посмотреть график, которым также можно управлять. Можно настроить его, посмотреть за месяц, там за один день полный график. И вы также можете посмотреть, на какой бирже монета торгуется. У всех всегда один вопрос: приходит криптомир. Я хочу купить эту монету. А где ты ее будешь покупать? Ну, я просто зарегистрирован на разных биржах, и я буду заходить на биржи искать. Не нужно этого делать. Вы потратите свое время. Заходите на CoinMarketCap, выбираете монету, которую хотите купить, открываете Market и видите все биржи, на которых торгуется эта монета. Причем вы видите, какой суточный объем на какой бирже. То есть вот, по суточному объему лидирует хит BTC. Лучше выбрать ее. Хотя Binance тоже очень хорошая биржа. Если мы возьмем биржу с очень маленьким объемом, и если у вас очень крупная сумма, то вы можете купить эту монету, а потом у вас будут проблемы с ее продажей. Также, помимо этого, вы можете зайти на сайт этой криптовалюты. Все это делается через CoinMarketCap. Это очень удобно. На этом сайте уже изучить что это за криптовалюта, как она работает и так далее. Вот, например, Dash. Да? Очень интересный альткоин. Очень у них удобный, понятный сайт. Здесь можно скачать кошелек. То есть сразу скажу, что у топовых монет, да, которые, например, находятся в топ-5, в топ-10 в этом списке, есть свои официальные кошельки. Если вы не доверяете биржам, то вы, в принципе, можете скачать какой-то официальный кошелек и хранить монету на официальном кошельке. Единственное, если вы хотите купить 10, 20, 30 альткоинов, то вам будет очень сложно с таким количеством кошельков. Вы можете посмотреть чат. Где общаются энтузиасты и программисты, это криптовалюта. Вы также можете посмотреть исторические даты можете посмотреть social это с медиа какие-то ссылки в общем все вот все инструменты которые вам необходимы для начала вы можете найти на сайте CoinMarketCap так выключаю останавливаю я Значит, демонстрацию экрана. Сейчас еще раз проверю комментарии. Я думаю, уже пора завершать наш первый такой открывающий вебинар. Так, ну я думаю, можно уже завершать. Комментариев, вопросов нету никаких. Вся информация будет в описании под этим видео. Запись этого видео сохранится. Какие-то вопросы организаторам вы можете задавать в чат Крипто Леди в Телеграме. Я с вами прощаюсь. Следующий вебинар у нас проведет другой спикер. И мы заранее скажем, какая-то будет тема и какой-то будет эксперт. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, информация была полезна, старалась донести как можно доступнее простым языком. Всем хорошего вечера и отдыхайте сегодня выходной.